Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Артем Князев. Сегодня в выпуске. Президент России обратился с ежегодным посланием федеральному собранию. Зима без снега грозит погубить урожай. Подорожает ли ржаной хлеб? В России увеличат число бюджетных мест в ВУЗе. Приоритет будет у тех территорий, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Об этом заявил президент России в ежегодном послании Федеральному собранию России. Подробности о других тезисах выступления смотрите в нашем сюжете. 15 января в 12.00 в Московском манеже прошло 16е послание президента России федеральному собранию. В своем выступлении Владимир Путин коснулся тем демографии, экономики, здравоохранения, экологии, цифровых технологий и, конечно, образования. Президент говорил об увеличении количества бюджетных мест в вузах, приоритете региональных университетов и возможности студентов выбирать новые направления в обучении после второго курса. Кроме того, по специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности педиатрия 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по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 Социальной теме было уделено особое внимание. Значительную часть выступления занял разговор о путях решения демографической проблемы. Кроме того, президент предложил вынести на обсуждение ряд конституционных изменений. Основные из них – предложение дать приоритет Конституции над международным законодательством, закрепить в ней принципы единой системы публичной власти, закрепить и защитить независимость судей. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, которые они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. Также президент затронул тему раздельного сбора мусора и бесплатного доступа к российским социально значимым интернет-сервисам. Также уже приняты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно вводить в Россию отдельные специализированные препараты, ввозить отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать. Просмотр послания президента России прошел в разных точках страны, в том числе в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Его организовывал Общероссийский народный фронт. После выступления президента в формате ток-шоу состоялось обсуждение выдвинутых Владимиром Путиным тезисов и предложений. Наверное, все нуждается действительно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 Вот, поэтому здесь, наверное, еще будет много действительно и дискуссий, да, и нюансов и так далее. Полная версия обсуждения выйдет в эфир на нашем канале В субботу и воскресенье в 20.00. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетяров, Универньюз. Депутат госдумы Алексей Журавлев связал теплую зиму в России с применением США климатического оружия. Об этом парламентарий заявил в эфире радиостанция «Говорит Москва». На самом деле причина столь теплой зимы совершенно в другом. О том, чем обусловлены нетипичные для зимы температурные показатели и отсутствие осадков, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев.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 Я вижу, здесь больше опасность, чем для растений. К счастью, зима еще не закончилась, и будем надеяться, что в скором времени наступят свои законные права. Лилия Талипова, Фариза Хитаглы, Универньюс. Хлеб подорожает, и это никак не связано с климатическими условиями, о которых сказал профессор переведенцев. Так что же на самом деле влияет на повышение цен, в своем сюжете расскажет Полина Романова. Эксперты, опрошенные сетевым изданием РИА Новости, предупреждают россиян о повышении цены ржаного хлеба до 7% за год. О причинах такого явления и возможных последствиях рассказывает профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления экономики и финансов КФУ Игорь Кох. Как утверждают эксперты по сельскохозяйственному рынку, это вызвано тем, что в России в этом году урожай ржи необычно низкий. Соответственно, возник дефицит именно ржаной муки. И, соответственно, в любом случае, когда возникает дефицит, повышается цена на соответствующий продукт. Как отмечается, повышение цен на ржаной хлеб происходит по двум причинам. Первая из которых – это резкое сокращение посевных площадей. И вторая – низкая урожайность. Более того, эксперты утверждают, что хлеб ржаной муки будет стоить дороже пшеничной. Черный хлеб подорожает, потому что он изготавливается в большей степени из ржаной муки. Дело в том, что урожай пшеницы вполне хороший, и повышение цен на пшеницу не произошло. Соответственно, и хлеб, который выпекается из пшеничной муки, белый, серый хлеб, он не подорожает. Так чем же повышение цен грозит россиянам в дальнейшем? В дальнейшем, я думаю, никаких особых последствий это не вызовет. Когда подоспеет мука нового урожая, цены должны выровняться и вернуться к нормальному уровню. К сожалению, рожь ⁇ это товар эксклюзивный, который не везде в мире производится, и, соответственно, компенсировать недостаток ржаной муки Россия не может из других источников, как это происходит в отношении, например, пшеничной муки. Полина Романова, Виалиа Табасова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях и всегда оставаться в курсе самых свежих новостей. Еще увидимся. Пока.